Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибум. Друзья, сегодня хочу поделиться семейным рецептом приготовления блинчиков. Подойдет как для начинающих, так и для профессионалов. Такие блинчики получаются всегда. Если у вас даже никогда не получались, эти блинчики получатся реально у всех. Друзья, начинаем готовить. следим за тем, что я делаю, за тем, что я говорю. И, конечно, у вас все получится. Поехали! Берем глубокую миску и отправляю в нее комнатной температуры, 3 яйца, полторы столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли и с помощью венчика взбиваем до пенообразования, достаточно, все буду мерить одним одной чашкой. Отправляю чашку молока, теперь нам понадобится полторы чашки муки, точно такая же чашка, добавляю постепенно и венчиком опять же перемешиваю. Осталось хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Теперь добавляю еще чашку молока. Перемешиваем. 3 столовые ложки растительного масла. снова перемешиваем и одну чашку кипяченой воды мелкой струйкой наливаем и все время венчиком перемешиваем завариваем завариваем наше тесто тогда оно получается идеальным Сразу кажется, что оно очень жидкое и хочется добавить муки. Ни в коем случае ничего не добавляйте. Дайте 10 минут настояться и можно приступать жарить. Берем сковородку, наливаю в нее буквально пару капель растительного масла. Только один раз. Хорошо смазываю, отправляю на огонь. Хорошо нагреваем сковородку и отправляем первую порцию жарить блин. Бывает такое, что первый блин комом, как говорится, но второй сразу получается идеально. Прежде чем как отправить первую порцию на сковородку жарить, обязательно сделайте 2-3 оборота так половником, как будто перемешайте. Набираем и отправляем в сковородку. Знаете, есть хозяйки, жарят блины с двух сторон. Я никогда не жарю их с двух сторон. С одной стороны обжариваю до готовности и отправляю в тарелку. Ну вот и все, друзья, блины готовы, очень вкусные, ароматные, нежные, но ну просто обалденные и шикарные. И порция получается такая отличная, примерно 35-40 блинов у нас получается. Друзья, готовьте вместе со мной, такие блины всегда у вас получатся. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями, не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь до следующего вкусного рецепта, всем пока.